Одна из проблем, способных выбить из колеи современного мужчину, это проблема в интимной жизни. Неспособность поддерживать страсть в отношениях с любимой всегда больно бьет по мужскому самолюбию, снижает уверенность в себе, жизнь теряет краски. Зачастую мужчины пытаются решить проблему самостоятельно, покупают препараты в аптеках, Вход также идут народные методы. А что нужно делать в такой ситуации? Давайте разбираться. В первую очередь не нужно стесняться и обратиться к врачу. Эректильную дисфункцию или, как говорят в простонародье, импотенцию в разной степени выраженности нужно лечить. И, к сожалению, самолечение здесь не поможет. По своему опыту могу сказать, что в последние годы процент мужчин, страдающих импотенцией, увеличивается. И если среди 40-летних таковых около 10%, то среди 60-летних почти каждый второй. И причина не только в возрасте. Причин этого коварного заболевания несколько. Давайте их разберем. Одна из основных – это сосудистые нарушения. Вторая важная причина – воспалительные заболевания мужской половой системы. Третья, не менее важная – это снижение уровня мужского гормона тестостерона. А также сопутствующие заболевания, такие как атеросклероз, сахарный диабет и артериальная гипертензия, которые напрямую приводят к импотенции. Можно ли помочь и какое лечение необходимо? Конечно же можно. Эректильная дисфункция – это не приговор и успешно поддается лечение. Слава Богу, мы живем в 21 веке. Для этого проводятся обследование УЗИ, доплерография, исследования гормонального фона. А после выявления причин назначается необходимая терапия. Медикаментозная, физиотерапевтические процедуры, лазеротерапия, массаж, ударно-волновая терапия. И все это под контролем лечебного врача. Проблемы сексуального характера рано или поздно могут коснуться каждого. Ведь главное, кто как относится к этому. Одни излечиваются и дальше живут полноценной мужской жизнью. Ну а другие? Будьте здоровы!